Магазин Мототек представляет мотоцикл Гион Кант Модель Оснащена двигателем 150 кубов Воздушного охлаждения В модели порядка 11 лошадиных сил Коробка классическая пятиступенчатая, Первая передача вниз Остальные все вверх Имеется на баке Такой топливный отстойник То есть Здесь сразу можно увидеть уровень загрязнения, если что. Также есть kickstarter, который весьма удобен для того, для тех случаев, если сел аккумулятор. Спереди установлена вилка телескопическая длинноходная, и будет стоять дисковый тормоз с однопоршневым суппортом. И, кстати, переднее крыло это металлическое. Сзади установлено два амортизатора, которые регулируются по жесткости. Вот, и будет барабанный тормоз. А также модель оснащена грузовыми платформами. То есть для того, чтобы перевозить что-либо. Вот, и также усиленным багажником. А также есть даже защита для поворотов. Модель очень удобная, она как и в городских всяких случаях, и поездки за город. То есть модель двухместная. Приборка. Есть абсолютно все. Есть спидометр, тахометр, уровень топлива. Также указатель передачи, есть указатель нейтральная передача, а также повороты и дальний свет. Посадка ровная абсолютно. То есть и водитель, и задний пассажир будут сидеть на одной высоте.